Расскажите, пожалуйста, о том, как помочь себе пройти путь перехода от христианства к язычеству быстрее и эффективнее, когда находишься в начале пути. Выйти из христианства – это же не просто отнести иконы в церковную лавку, а поменять мировоззрение. И мы делаем это через осознание. Осознание – процесс кропотливый и долгий. Связь со своими богами еще не наработана, опыта нет. Давление окружающей среды присутствует, особенно если идешь в одиночку. Какие особенности методов христианства надо учитывать? Какие mm -hmm. еще инструменты, кроме чтения первоисточников и посещения mm -hmm. земли, использовать, чтобы глубже погружаться в нужное мне мировоззрение, закреплять свои результаты и ускорить процесс? Mm -hmm. Меня интересует греческая традиция. Mm -hmm. Ну, отличный вопрос, спасибо. На самом деле важно, да. Вы абсолютно мудро указали, что недостаточно ритуально оттащить все это хозяйство их обратно долвки. Конечно, нет, конечно, этого недостаточно. Как говорил Антон Палчехов, раба из себя надо выдавливать по капле. Вот, собственно говоря, это и предстоит сделать тому, кто решил оставить авраамические религии в любой форме и в любом проявлении и перейти к языческому мировоззрению, языческого миропониманию Здесь надо прежде всего сделать то, что вы сказали, понять, что это не простой ритуал, что это мировоззрение, которое наложит отпечаток абсолютно на всё. Человек, который долгое время оправдывал себя, свои неблаговидные поступки, тем, что это всегда можно погасить раскаянием, а потом вдруг надумал уйти из системы, которая ему такую возможность давала, должен помнить, что скорее всего система отдаст ему все принятое назад. То есть все неблаговидные поступки будут в вашем достоянии. И вам с ними придется что-то делать, делать самостоятельно. И вот это вот очень мало кто понимает. Воспринимая навалившиеся беды и проблемы на человека, как... Наказание или еще того похуже. Совершенно не подозревая, что это просто, он сейчас забирает свое. Ну, невозможно бесконечно вести подлый образ жизни и иметь подлое мышление, чтобы потом за это не рассчитаться. Даже тот же христианский грабель. Хотя бы в конце жизни, но счет выставит обязательно. Но если ты выходишь, причем выходишь таким образом, выходишь демонстративно, будь готов рассчитываться. Об этом мы говорили, говорили неоднократно на всех наших занятиях и на, на лекциях по магии, по магии о вопросах и которые есть на ютубе, мы тоже об этом говорили. Здесь очень должен быть высок уровень ответственности. Уровень ответственности, потому что к иным богам нужно приходить с другим сознанием с теми основами, которые являются синхронично их основами. Если они говорили не лги, значит это должно быть нормой жизни в твоем сознании. Если они говорили будь сильным, значит это должно быть нормой жизни в твоем сознании. Что говорили ваши боги, то должны говорить и вы всей своей жизнью. Теперь что делать? Если решение осознанное принято, и вы понимаете все последствия, Сказать себе просто я выхожу, этого мало, ровно как мало отнести всю эту атрибутику. Намерение это хорошо, намерение это отлично, но намерение должно быть реализовано. А вот здесь я боюсь вам не обойтись без серьезного и кропотливого труда, может быть, даже без помощи определенных сил, которые, у которых есть наработанные алгоритмы выхода, тоже, возможно, придется воспользоваться, а все почему. Подгрузка базовой матрицы любой авраамической религии иудейство ли, христианство ли, мусульманство ли, что есть суть одно основана в том, что на сознание кладется некая первичная матрица с определенными принципами, на уровне будхиального тела, с определенными принципами. И эти принципы они являются в сознании константами все остальное это производные этих констант. Можно сколько угодно вычищать, вычищать производные, но не, не выдернув из сознания константы, вы ничего с этим телом не сделается. Они породят еще десятки, десятки тысяч производных. Вы будете только этим и заниматься, чтобы вычищать из своего сознания эффекты воздействия этой матрицы. Убирать надо сами константы, а сами константы надо распознавать. Как же их распознавать? А для этого, друзья мои, у вас есть навык который вообще советское государство дало всем живущим и рожденным мне. Называется всеобщая грамотность. Грамотные читайте книжки. И прежде всего начинайте как раз именно с первоисточника, с тех же самых библейских сюжетов. Только читать их надо правильно. А чтобы их правильно прочитать, надо задать себе вопрос, а откуда это все было списано? Найти первоисточники, откуда это все было списано. Надо прочитать историю, в том числе археологическую. Надо прочитать много литературы, связанную с историей как самого еврейского народа, так и с развитием иудаизма, так и с развитием христианства, так и с развитием мусульманства. Узнать, кто был перед ними, кто закладывал основы их религии. Выйти на шумеров, выйти на шумеры зарастрийскую. систему цивилизационную и понять, откуда они взяли все эти самые константы. И вот тогда, когда вы это все уже увидите, распознать их в своем сознании будет гораздо проще. Но распознать константы ⁇ это полдела. Еще надо увидеть мотивацию, почему эти константы вписаны в сознание любого, даже человека, который даже никакого отношения по крови не имеет к месопотамскому корню и же с ними. И тем не менее вбиты во всех, ведь они вбиты во всех. Ребенка крестят, ему сразу подгружается эта матрица. И чем раньше она подгружена, тем тяжелее ее распознать. И она все равно работает, даже если человек нет себя атеистом, но он ведет себя так, как написано во всей этой системе. А во всей этой системе написано, что подлость человеческая это не грех, это обстоятельство. И если сложились обстоятельства, ты можешь поступить под. И вот пока это, бессилие перед обстоятельствами, перед волей Бога, будет присутствовать в сознании, считайте, матрица у вас уже есть. Но в тот момент, когда вы почувствовали, что вам наплевать на обстоятельства, и на мнение всех окружающих относительно этих обстоятельств тоже, что вы сейчас сами себе сделаете такие обстоятельства, которые вам надо, это будет вам показателем того, что этой матрицы, если уже нет, то, возможно, она настолько истончилась, возможно, она настолько стала несущественная, что ее не просто вытащить проще простого, а можно ее просто пренебречь и отныне жить по совершенно другим законам. Раз вы попали в такую историю, раз вы, рождены были в ситуации, а если еще и в семье, где все эти догматы вколачивались в вас с молоком матери, значит, тому была причина. Не думайте, что причины нет. Скорее всего, в прошлую жизнь вы уходили по христианскому обряду, и ничего другого с вами сейчас произойти не может. Не могло произойти. Но может произойти сейчас, если вы будете все очень правильно осознавать. И вы коллега задавшая вопрос, осознаете Евгений Пав, да, осознаете все очень правильно, недостаточно провести эти ритуалы. это надо сделать. Это просто чисто для себя надо сделать, как заявка, как билет в один конец, что вы не вернетесь, что решение вами принято, но этого мало. Теперь надо выковыривать все эти устойчивые конструкции уже не с ментала, а вот отсюда из серии убеждений. Читать все эти заповеди, все эти правила, которые надиктованы были не для вас, потому что наши боги учили нас немножечко иным вещам, и понимать, что вы не можете так поступать. Не можете так поступать. И изучая свой пантеон, тот, к которому тянет ваше сердце, вы будете задавать себе вопрос, а как бы в этом случае, вот в этой ситуации. Вот как бы ваш Бог поступил вот в этой ситуации? Ну, покажись он в такую историю. Какой бы, как бы поступил герой эпоса, который греет вам сердце? Что бы было для него показателем правильности, добра, доблести, чести? То, то, то, что восхваляется, то, что ими почитается. И поймите разницу. И вот когда вы эту разницу поймете и точно скажете, вот это с предательством собственной женщины есть зло, а вот это есть добро, в вашем сознании произойдет удивительное преображение. То, что раньше было записано как добро, перейдет в первооснову зла, там и останется. И пусть оно там не будет. И вот с каждой, с каждой ситуацией вы поступите именно так. Это долгий кропотливый труд. Но рано или поздно он все равно приведет к результату. По крайней мере, вы лучше узнаете себя, изучая таким образом легенды и мифы, примеряя эту одежку на себя, вы поймете, почему мы живем в таком мире, в котором мы живем. А поняв это, возможно, задумаетесь над тем, что нужно сделать, чтобы все это изменить. А задумавшись и поняв, возможно, найдете в себе силы или единомышленников, с которыми вы вместе найдете силы сделать, совершить задуманное. И это я вам очень желаю.